Когда Богу мы молимся Славя державу свою Рукою своей Богородица Сделит на землю зарю Разложила белый покрова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 С иконы кротко, нежно и с любовью взирает на молящихся Пресвятая Богородица, правой рукой указывая на младенца Иисуса, сидящего прямо на ее левой руке. Младенец Иисус сидит прямо, чуть в профиль по отношению к верующим, кротким взглядом взирая на свою матушку. Левой, правой рукой он благословляет, в левой держит свиток. Свиток – это символ евангельской проповеди. Пресвятая Богородица, указывая на своего сына рукой, показывает верующим, что он есть путь истина и жизнь. Для того, чтобы спастись и обрести жизнь вечную, нужно обращаться к Христу. В этой иконографии обращают на себя внимание Крестообразно сложены ноги младенца. И из-под его гемантия, то есть алого плаща, видно пяточка. Что же это значит? Когда мы смотрим на обнаженную пяточку, мы вспоминаем слова из книги Бытия. Господь, изгоняя Адама и Еву из рая, говорит такие слова вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее. оно будет поражать тебя в голову, а ты будет жалить его в пету. о чем здесь и идет речь? здесь говорится о том, что дьявол будет жалить человека злом, ненавистью, грехами, а Господь Иисус Христос, который родится от Пресвятой Девы, своими крестными страданиями, спасет человечество от рабства дьявола, то есть сотрет главу змея. Этот образ появился на Руси в 1383 году, через три года после одержанной Дмитрием Донским на Куликовом поле победы над Мамаем. Мы помним, что Куликовская битва – которая была переломным моментом и положила начало будущему свержению татаро-монгольского иго, произошла в 1380 году. Явилась эта икона дивным образом. Однажды рыбаки на Ладожском озере, закидывая сети, подняли случайно голову вверх и увидели, что по небу в необыкновенном солнечном сиянии плывет икона Божьей Матери, с младенцем на руках. Они побросали свои сети и стали смотреть за этим видением, пока оно не скрылось из глаз. Потом эта икона появилась еще в пяти местах, и направлялась она к городу Тихвину. Этот город находился в то время возле Великого Новгорода и входил в в Новгородскую область. Сейчас город Тихвин – это Ленинградская область. Эта икона на пути к городу Тихвину спускалась к людям в нескольких местах. Известно из предания, что она опускалась в трех верстах от Смоленска, в 30 верстах от Ладожского озера на реке Аять, в погостах Смолкова и в других местах. Как только эта икона дивным образом спускалась на землю, к ней стекался народ. Люди молитвенно притекали к этому образу и получали исцеление от различных недугов. От слепоты, от беснования, от паралича и других болезней. Этой иконе на местах ее появления возводились храмы. Но Пресвятая Богородица... Побыв на каждом из этих мест, снова поднималась в воздух, и снова эта икона двигалась, пока наконец не остановилась над горой, которая находилась возле города Тихвина. Вот там она остановилась и зависла в воздухе. Тогда к этой иконе собрались люди с окрестных сел и пришли также священники с близлежащих приходов. Перед этой иконой был отслужен молебен. Священники и народ умоляли Пресвятую Богородицу позволить им обрести икону. После того, как был отслужен молебен, икона спустилась прямо на руки священнослужителей. Тогда на этом месте, возле горы, стали быстро сооружать деревянный храм чтобы поставить этот дивный образ и молиться перед ним уже в храме. За один день был построен храм в три венца. И икону поместили уже в этот храм. Остались только небольшие отделочные работы и решили доделать на следующее утро. Возле храма поставили стражу. Народ разошелся. Как ни старались поставленные охранять храм и икону, стражники не спать, да, ну, к утру они заснули. А когда проснулись, то обнаружили, что нет ни храма, ни иконы. Утром собрался народ. Все горестно стали плакать и молить Пресвятую Богородицу, указать место, где же теперь находится ее образ и куда делся храм. И потом заметили, что на другой стороне речки Тихвинке, на болотистом месте, стоит тот самый храм, который люди построили, и в этом храме икона. Поняли тогда, что начали строить храм вовсе не там, где хотела Пресвятая Богородица. И решили, что вот будут теперь достраивать храм именно на том самом месте, где указала Пресвятая Богородица. Храм был построен в короткие сроки, и к успению, праздни... к успению Божьей Матери, к 28 августа, его должны были осветить. И храм назвали тоже храмом Успения Божьей Матери. И храм действительно был готов. Для того, чтобы его осветить, решили пригласить людей со всех ближайших сел Тихвинских и самого города Тихвина. Для того, чтобы оповестить народ, что будет на 28 августа освещение храма, отправили Паномаря Григория, которого еще все звали Юрыш. Пономарь сделал, как его просили. Он оповестил всех жителей окрестных сел, деревень и самого города Тихвина о том, что построен храм, вновь обретенные кони. И всех пригласил на богослужение. Возвращаясь вечером обратно, недалеко от Тихвина, он увидел дерево. И дерево было сосна по преданию, и от этой сосны исходило сияние. Подошел ближе и изумился. На, этом, на корнях этого дерева сидела сама Божья Матерь. Рядом с ней стоял святитель Николай Чудотворец. В страхе Панамарь Григорий пал на колени перед Божьей Матерью и стал молиться и славить Пресвятую Богородицу. Тогда Пресвятая Богородица сказала, Юрош, на вновь построенном храме хотят установить медный крест. Я желаю, чтобы крест был деревянный. Скажи об этом строителям. Все пропало. В страхе Пономар пришел домой и сказал людям, и строителям в том числе, и всем, какое дивное чудо он только что видел. И стал просить не ставить медный крест над храмом, а поставить деревянный, как велела Пресвятая Богородица. Ну, Люди не поверили Панамарю, приняли его видение как просто видение. Не придали значения. И вот в день успения Божьей Матери произошло чудо, накануне вернее этого дня. Стали устанавливать крест. Да, это была последняя деталь, и вот храм будет готов. Но когда строитель стал устанавливать медный крест, вдруг поднялась буря. И молодой человек вместе с крестом был отброшен далеко за несколько верст от храма. И когда люди побежали, думая, что теперь он умер, разбился, то увидели, что он невредим. И эта буря не причинила ему вреда. Таким образом, Пресвятая Богородица показывала, что ей действительно не угоден медный крест, и что нужно установить деревянный. Тогда над образом, над храмом был установлен деревянный крест, как и велиламере велела Пресвятая Богородица. И, как и было сказано, 28 августа 1383 года состоялось освящение деревянного успенского храма, и там была установлена вот эта вновь обретенная икона. А впоследствии в память события встречи Пономаря Юруши с Пресвятой Богородицей была написана икона, которую мы зваем под названием «Беседная». Вот она перед вами. На этой иконе изображено цветущее дерево. На корнях этого дерева сидит Божья Матерь с цветущим посохом. Рядом перед Пресвятой Богородицей молитвенно склонился Пономарь Юруш благоговейно выслушивая Божию Матерь о том, что нужно поставить на храме деревянный крест. Позади пономаря мы видим Николая Чудотворца, который держит в руках святое Евангелие. Обратите внимание, что святое Евангелие он держит не руками, а тканью своего облачения, таким образом, показывая наибольшее благоговение к Слову Божию. Вверху мы видим Господа в образе Спаса Имануила, который двумя руками благословляет Божью Матерь Николая Чудотворца и Пономаря Юрыша. Действие происходит на фоне реки Тихвинки, и вдалеке виднеется Успенский храм. Память беседной иконы Божьей Матери установлена 27 августа. На том месте, где Юрыш встречался с Богоматерью, была основана церковь святителя Николая Чудотворца. И туда помещена беседная икона Божьей Матери. Впоследствии эти оба деревянных храма были сторонами великих русских князей заменены на каменные храмы. А потом Иван Грозный основал еще и на, на, этом, на этих местах монастыри. Были основаны... Успенский Богородицкий Тихвинский Мужской Монастырь и Беседный Монастырь, которые существуют и поныне. От иконы, которую стали называть Тихвинская, по месту ее явления, стали происходить многочисленные чудеса. Все те, кто с верой и молитвой притекал при Святой Богородице, получал исцеление. Очень многие Люди исцелились от слепоты, от подучей болезни, от паралича. И даже те, кто просил Пресвятую Богородицу на расстоянии, не имея возможности прийти к ней в храм, и ту получал исцеление. И очень скоро Тихвинская икона стала одной из почитаемых святынь России. Но людям хотелось знать, откуда прибыла икона таким чудесным образом по воздуху. И однажды это тоже милостью Божией было открыто. Незадолго до освящения первого храма новгородские купцы были по своим делам в Константинополе. Волей Божией им удалось встретиться с патриархом. И патриарх рассказал о том, что в их храме в Константинопольском, в местечке Влахерна, была установлена Справа от входной двери дивная икона на Божьей Матери. Написана она была евангелистом Лукой, еще при земной жизни Пресвятой Богородицы. Евангелист Лука преподнес этот образ вместе с написанным им Евангелием и деянием святых апостолов правителю Антиохии Феофилу, который был крещен самим евангелистом Лукой, а также был его другом. Эта икона находилась у антиохийского правителя Феофила вплоть до его смерти, а потом была передана в Иерусалимский храм. В V веке жена Константинопольского императора Феодосия младшего императрица Евдокия, совершала паломничество по святым местам. И вот в Иерусалимском храме она увидела дивный образ Божьей Матери и настолько прикипела к нему душу, что забрала его с собой в Константинополь. Специально для этого образа была выстроена Лахернская церковь. И образ помещен был туда, который и хранился до 1383 года. А потом неожиданно исчез. Патриарх спросил, не слышали ли новгородские купцы, не являлась ли на Руси какая-либо икона Божьей Матери. И тогда новгородцы и рассказали, о той чудной иконе, которая как раз и появилась в 1383 году на Руси, чудесным образом ее видели на небе. И тогда патриарх понял, что это та самая икона, которая плыла по небу на Руси. Это и есть их икона, которая соизволила пребывать теперь не в Константинополе, а именно на Руси. По грехам все нашим, по грехам, заключил предстоятель. И действительно, через 70 лет после этого разговора Константинополь пал под натиском турок. И, в общем-то, Москва, которая стала центром земельного, образовалось московское государство, вот Москва стала вот как бы наследницей Константинополя. А Пресвятая Богородица через свой Тихвинский образ продолжала совершать чудеса. И самое такое дивное чудо она совершила в 1613 году, защитив Тихвинский монастырь от шведов. Храни вас Господь, братья и сестры, молитвами Пресвятой Богородицы. Всего вам доброго! Что белые твои крыла